gps скорость максимальную скорость ставлю спорт режим настройки здесь немножко побольше поставлю лететь все таки нам далеко так это уже новая батарейка абсолютная свеженькая первый тоже ее запуск включим запись и вот здесь случилась проблемка, оказывается, уже при монтаже видео, я заметил, что звук, к сожалению, во всех оставшихся видеороликах, где я включаю запись видео на флешкарту, да, ну, запись в приложении, к сожалению, выключается звук записи микрофона, который установлен в смартфоне. То есть, ну, так вот работает у меня смартфон на андроиде. Так что сразу извиняюсь, к сожалению, мы не услышим уже первоначальные комментарии, которые я ну, комментировал второй тест, а третий тест комментировал. По-моему, при тесте F22S в дальнейшем я уже не включал запись экрана, поэтому там комментарии должны все остаться. Если вернуться к данному видео, то здесь я уже начал, повторюсь, начал исп... проверку f1s 4k pro гибридной версии на прошивке 170 уже на его родной абсолютно новой батарейки ей абсолютно у нее абсолютно 0 циклов то есть ни разу не запускал как и дрон ну не считая первого видео до да? предыдущего и соответственно эту батарейку тоже ни разу не включал не заряжал то есть вот ну первую зарядку произвел сегодня не, не сегодня, а, вчера вечером произвел зарядку ну, там, этой батарейки и решил здесь уже протестировать и сам дрон, точнее его подвес, как он работает, и соответственно, как вообще в принципе работает этот гибрид потому что я до этого не имел дела с гибридом ну, поначалу я долет... хотел долететь вот до 900 метров, да, уже видео дошло, посмотреть, есть ли ошибка с лимитом, да Действительно ошибка присутствует, достигнут лимит дистанции в 900 метрах. Это если мы в настройках выставили значение больше там, ну, 5000, да? выставили километраж и поднялись на высоту более 120 метров, то будет выползать данная ошибка. Вот, мне дрон опять не позволяет приложению улететь дальше, я снижаю тогда показатель уже там, с 4000 да, до 3000 ну и тут уже, соответственно, можно лететь спокойно дальше. Почему я сейчас затрон, затронул еще до этого высоту? То значение высоты также имеет значение при полете вдаль. То есть не только нужно регулировать дальность полета, но еще и высоту полета нужно регулировать. Это будет заметно в следующем видео, точнее не в следующем, а уже в другой части видео, где я буду лететь на F-22S. Там этот косяк мы и затронем. Вот. Ну, возвращаемся к этому видео. Здесь, в принципе, спокойно летим дальше. Ничего нам не мешает. Сразу, что я комментировал в этом видео, в первичных да, записи, то это хотел обратить внимание, что нет никакого желе. Это Раз нет никакой тряски видео, это 2. ну и 3, Завал горизонта нету. Да, я несколько раз в видео произносил, упоминал, что, во-первых, температура сегодня, ну, во время запуска да, и записи это видео было где-то около минус одного градуса, ну с периодичностью 0. иногда может быть где-то в каких-то районах было плюс один, но в любом случае, ну это на Земле, естественно, но в любом случае в воздухе температура явно была ниже. То есть где-то, я думаю, минус 1, минус 2, там может быть минус 3 градуса точно было. Ну на той высоте, на которой я в данный момент нахожусь. У большинства гибридов, ну да, и вообще f 11С его болячки подвес уже так или иначе начинается завал. Здесь, забегая вперед, сразу скажу, во всех тестах не было ни разу завала горизонта. Прям идеально отрабатывает подвес, что не может радовать, в принципе. Я не помню, правда, сейчас на моем старом F1S, который не гибридный, при такой температуре завалу заваливает горизонт или нет, но мне почему-то кажется, что да, заваливает. Могу ошибаться, надо также проводить тесты, не смог, конечно, с собой взять еще третий дрон, просто рук бы не хватило все тащить на себе. В общем, долетел я до 2000 примерно метров, понял, что видеосвязь, в принципе, неплохая, нормальная, лететь можно. Подо мной находилось огромнейшее количество лэпов, их там усыпано просто все поля этими лэпами. Потом там также кат, да, много фур ездит со своими, глушил какими-либо промзоны здесь дополнительные со своими тоже. Какие-то помехи может быть, но несмотря ни на что, дрон вполне нормально летит. И если вот и были вот сейчас, да, небольшие обрывы с видеокартинки, ну, тормоза, так сказать, и то это только при развороте дронов, то есть дрона, когда его антенны начинают направляться не в сторону пульта, да, немножко в другую сторону соответственно какую то там долю секунды да там на секунду теряется картин видеосигнал. Вот сейчас кстати можно было увидеть небольшое желе э, на видео Оно все же присутствует на самом деле э, это происходит в основном когда начинаешь опускать либо поднимать подвес камеры тогда да к сожалению желе есть имеет место быть но в целом опять же хочу сказать что мне довольно понравилось управление данной гибридной версии f 1 s на этой прошивке, на других тоже не летал. Во-первых, что мне понравилось, это скорость взлета, там, 3 метра в секунду, да, или сколько там было, даже 5 метров в секунду, это очень здорово. Кстати, в третьем видео будет как раз, э, я полечу вверх, то есть на 500 метров высоты, и, честно, я даже не успел понять, как у меня поднялся дрон так быстро, и я опустился быстро вот, и опять же уже сказал, да, скорость спуска тоже довольно хорошая, ну, до 120 метров она там, 3 метра в секунду у старой версии f 1 s всегда скорость спуска от 1 до 1,5 там, ну, это прям и свой везунчик, да, скорость то есть очень долго опускается гибридная версия, конечно, быстрее по скорости, по скорости полета, да, все то же самое: что вперед, что назад. Дрон летит одинаково, что в старой версии, что в новой. Те же в среднем, там 9 метров в секунду, плюс-минус, да. Все остальное это уже от, зависит от скорости ветра. Вот назад я возвращаюсь, как раз идет встречный ветер. Сейчас плюс дрон летит боком. И на самом деле можно было до этого заметить небольшие желе в верхнем левом углу экрана либо вправо. Но, опять же, это происходило только из-за того, что дрон поворачивался, да, плюс ветер, какую-то нагрузку давит, да, на подвес, на камеру. Ну, плюс встречный, опять же, ветер. Поэтому можно это списать. Плюс, давайте не забывайте, это бюджетный дрон. Сейчас по акции его можно купить вообще там за половиной тысяч рублей. Это за комплектацию с двумя АКБ батарейками, да, плюс кейсом, плюс флешка на 64 гигабайт, извините меня, за такой дрон с репитером, который летает на 3000 метров за 9500, ну, давайте согласимся, это копейки, а если учесть, что буквально там неделю назад, да, или когда там уже полторы недели назад, он стоил вообще 9000 можно было купить там, даже меньше там, 8 с копейками можно было купить с тремя батареями, то я считаю это отличная денежное вложение в такой дрон, поучиться, полетать, понять, нужен он вам, не нужен он вам этот дрон. Вот подтверждение, что это 170-я прошивка. То есть дрон за свои деньги хорош. Понятное дело, если смотреть на качество видео, то оно сейчас такое довольно слабенькое. Но опять же, зависимости, от чего сравнивать. Есть, конечно, с DJI сравнивать, там, с химиками но они дороже стоят, да? И сравнивать с ценой, по этой акции, так э, они стоят там уже в 5 раз дороже, да. Ну, если со средней ценой, то в 2-3 раза дороже. Поэтому вот вам сразу качество картинки. Плюс погода, как вы видите, очень пасмурная в Питере. Для таких камер монотонные картинки, пейзаж, да, когда у вас весь пейзаж буквально серого цвета, да, такого коричневого, это очень плохо для таких камер. Сразу картинка превращается в очень сильные шумы. Ну, в общем, неприятно такую картинку смотреть, да, качество картинки слабое сразу же. Если летать летом, то качество картинки будет, конечно, приемлемое, ну, за такие деньги, когда много цветов различных. Здесь вот при посадке, точнее, при полетом задницы вперед немножко наклонился горизонт, но тут же подвес сработал, отработал и стало все ровно. Вообще претензий нету, на самом деле я был поражен и мне было приятно летать батарейки ну первый ее цикл да вполне нормально хотя немножко быстро разряжалась ну 35 процентов считаю огонь спутников 16 максимум было в общем спасибо за просмотр данного видео не забывайте подписаться там на телеграм канал на youtube канал поставьте лайк это несложно я думаю для всех для меня это важно Подписывайтесь на него, ну и ставьте там на колокольчик, нажимайте. Увидите скоро третье видео выйдет и потом еще два видео о F22S. Всем спасибо.